Добрый день, сегодня расскажу о том, как работает дополнительная опция подключения весов, также бонусом разберемся как настроить и подключить весы в VTA-60. Если ваш магазин занимается продажей весовых товаров, то рано или поздно перед вами встанет вопрос о подключении весов напрямую к программе для автоматизации. Конечно весы можно установить и отдельно, но тогда вам придется каждый раз вбивать вес вручную, что при большом потоке не всегда удобно. Для этого в Турксофт предусмотрена дополнительная возможность подключения весов. Но перед тем, как перейти в программу, предлагаю посмотреть на сами весы и на процессах установки. Для обзора я выбрал весы украинского производства VTA 60 Во-первых, это одна из самых популярных моделей на рынке из-за хорошего соотношения цены, качества и простоты использования. Во-вторых, они отлично работают с Турксофт. Работают VTA60 через Comport. Так что для их подключения вам нужен либо компьютер с таким разъемом, либо вот такой вот переходник с COM на USB. Тут хочу сразу заметить, что такой переходник требует установки отдельного драйвера, который эмулирует работу компорта. Так что из коробки, точнее, из пакетика, он работать не будет. И еще обращу внимание на то, что кабель и переходник в комплекте с весами не идут. Покупать их придется отдельно. Что ж, начинаем установку. После того, как подключили весы в розетку и компьютер, нажимаем на кнопку включения. Заметьте, что на VTA-60 две кнопки включения. Сперва включаем тумблер на нижней крышке, а потом включаем кнопкой на клавиатуре. Если все в порядке, то весы проведут обратный отчет и на табло появятся налив. Тут инструкция рекомендует выждать 10 минут перед тем, как начинать работу. Именно так мы и поступим. А пока ждем, я напомню, что мы всегда в восторге от ваших комментариев и лайков под нашими видео. Можем приступать. В описании я оставлю ссылку на драйвера для подключения и проверки этих весов. Папка с ними выглядит вот так. В ней находим файл installvt 60bat или installvt 60 x 64bat в зависимости от битности вашей операционной системы, которую можно посмотреть в свойствах компьютера. В большинстве случаев это будет 64-битная система. Итак, нажимаем на этот файл правой кнопкой мыши и выбираем запуск от имени администратора. Обратите внимание, что весы в этот момент уже должны быть подключены. После того, как процесс завершился, весы можно проверить. Для этого кладем на них что-нибудь тяжелое и в этой папке запускаем файл getway.bat. В открывшейся командной строке запустится процесс проверки весов. Если здесь показывается тот же вес, что и на табло весов, значит все работает правильно. Второй вариант проверки. В той же папке есть программа View Free. Запускаем ее, нажимаем Start и программа покажет вес. На этом подключение самих весов закончено. Перейдем в Turksoft. После активации доп. опции подключения весов, заходим в настройки параметры вес и ставим чекбокс использовать весы для определения массы товара в реализации. После этого нажимаем внизу кнопку установить настроить. В открывшемся окне нужно указать параметры наших весов. Прежде всего в выпадающем меню тип весов находим ВТА 60 Если у вас несколько компортов, то ниже нужно выбрать тот, к которому подключены весы. Рядом выбираем скорость компорта. Эти весы у меня работают на скорости 4800. Нажимаем записать. Со стороны программы весы тоже настроены и готовы к работе, но остался один важный нюанс. Турксофт способ измерения количества товаров может быть как штучный, так и весовой. Для того чтобы мы могли передавать в программу вес товара при взвешивании, он должен быть обозначен как весовой. Давайте посмотрим на примере, так будет проще понять. В чем измеряется товар, можно задать в видах товара. Открываем товароведение, вид товара. Выберем любой товар. Вот здесь в меню размерность должен стоять параметр весовой. В этом случае при продаже товара будет запрашиваться его вес. Теперь перейдем в реализацию и посмотрим как это выглядит. Выбираем на складе весовой товар. В первый раз нужно снять галочку установить вес вручную. Программа тут же предлагает нам положить товар на весы. Как только мы это сделали, программа считает вес и высчитает сумму к оплате. Дальше стандартно принимаем оплату и выдаем чек. Готово. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ничего полезного и интересного. Спасибо за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Торгсофт.